Ребята, сейчас я еще хотела бы поговорить с вами о таком замечательном качестве, как настойчивость, и как это может влиять на наши с вами результаты. Потому что на то, что я чаще всего вижу, почему результаты могут оставлять желать лучшего, неважно, на какой деятельностью вы занимаетесь, это в том числе зависит и от настойчивости. Вот определение настойчивости из обычного словаря «БТС». А настойчивость – это волевое качество личности – Заключающийся в умении добиваться поставленной цели, преодолевая при этом внешние и внутренние трудности. Преодолевая при этом внешние и внутренние трудности. БТС – это словарь кутин вы можете к нему обратиться, мне всегда нравится там определение, они очень понятные и достаточно раскрытые, и отображают весь концепт. Так вот, преодолевая внешние и внутренние трудности, добиваясь поставленной цели. Настойчивость отличается от упрямства тем, что желание достичь результата определяется разными мотивами, а не лишь мотивом самоутверждения, как при упрямстве. Смотрите, какой интересный момент. А Креативные идеи и то, что действительно в жизни людей, да, если мы с вами посмотрим, то, что двигает прогресс вокруг нас, это какие-то креативные идеи, с которыми, возможно, изначально большинство людей не соглашалось. На самом деле устроено так, что Коллективное мышление, то есть коллективное согласие людей, оно, как правило, согласится скорее с чем-то плохим, чем с чем-то хорошим. То есть людям будет намного проще согласиться с тем, что в стране кризис, ниже чем согласиться с тем, что теперь, например, использование какого-то нового аппарата, за который нужно соблатить деньги, потратить время на обучение, может взять и э, спасти жизни большого количества людей, потому что это требует того, чтобы для достижения поставленной цели преодолевались внешние или внутренние трудности. То есть внешне пойти купить, потратить деньги, обучиться, научиться этим пользоваться, потому что просто приобретение какого-либо продукта очень редко, если он не совсем примитивный, гарантирует сразу правильное его использование. Понимаете? Поэтому, если люди... Ну, то есть, одна из ошибок, почему люди теряют свою настойчивость. У каждого человека есть огромное желание в том, чтобы получать одобрение и подтверждение со стороны его окружения. Понимаете? Это на самом деле так. А те, кто слышали о таком термине, как подтверждение, то есть подтверждение – это когда человеку показывают, что мы тебя услышали, мы тебя поняли. Или даже просто когда в помещение заходит какой-то человек, глядя на вас, он кивает головой, он дает вам подтверждение, он говорит о том, что я вижу, что ты здесь присутствуешь, и ты понимаешь, что ты существуешь, и что ну, ты достаточно заметный достаточно важный для других людей, они тебя видят. И вот получается, что с одной стороны подтверждение необходимо нам для того, чтобы чувствовать свою собственную ценность. Если мы сделали, например, для семьи что-то хорошее, нам очень хочется, чтобы семья сказала хотя бы спасибо. Нам порой не нужен обмен суперравноценный, например, деньги на деньги, конфеты на конфеты. Нам нужно только, чтобы люди дали по нашему убеждению какой-то равноценный обмен. Например, улыбку, благодарность, поддержку, например, да, взаимопонимание. Но с одной стороны, это очень хорошо, и это на самом деле хорошо, и это на самом деле необходимо для того, чтобы человек чувствовал свою ценность и понимал, что то, что он делает, имеет смысл. Потому что мы в итоге делаем все равно много чего для других людей, получаем от этого удовольствие. В этом и смысл нашей работы, потому что работая в недвижимости, нам каждому помимо денег очень хочется подтверждения. И каждый из нас понимает, что если он эти деньги вырвал зубами, и ему их отдавали, скрипя сердцем, это не самые вкусные и сладкие деньги. Они не сопровождаются большим удовольствием. Именно поэтому, когда я говорю о том, что нужно переходить на более современные системы, где вы работаете с теми, кто хочет у вас покупать, и продаете то, что реально продается, у вас появляется возможность не просто зарабатывать деньги, зарабатывать их больше, и самое главное, получать подтверждение от людей, что для них это было ценно, и что деньги они вам отдают с благодарностью вместе. Так вот, вот это желание получить благодарность и одобрение, с одной стороны, очень часто нас может сбивать с настойчивости. Потому что настойчивость ⁇ это достижение поставленной цели с преодолением внутренних и внешних трудностей на пути к этой цели. И она от упрямства отличается, обратите внимание, важный момент, чем? Разными мотивами. То есть люди по своим желаниям не одинаковы. То есть, если это ваше истинное желание, но не навязанное кем-либо еще, рекламой или телевидением, или интернетом, или инстаграмом, то оно будет, скорее всего, не похоже на желание абсолютно всех остальных. То есть, у вас будет какой-то свой дом, какое-то свое благополучие. Деньги нужны всем, но когда мы говорим о суммах, то суммы оказываются абсолютно разные. Кажется, что вначале это очень похожие вещи, но на самом деле каждый из нас очень индивидуален. Так упрямство – это что-то, что свойственно людям, если брать всей группе, то есть я не хочу разговаривать, обиделась, например, там, на супруга, я не хочу разговаривать. Это упрямство. То есть это не объяснено ничем. Почему? Просто вот не хочу и все, не могу объяснить, не хочу. Но когда человек идет к своей цели, он понимает, зачем он это делает. И когда мы пытаемся добиться согласия от всей группы, мы можем растерять свою настойчивость, потому что, глядя на свое окружение, каждый из вас понимает. Многие слышали о том, что ваше окружение делает вас. Если вокруг вас люди, которые давным-давно согласились с тем, что у них дела идут не очень хорошо, и они больше находятся по жизни в позиции жертвы, ну то есть я следствие того, что происходит в стране, я следствие того, что происходит на моей работе, я ну, справляюсь как могу. Да, я не могу на все повлиять. Да, я уже давным-давно понимаю, что не я управляю жизнью, а жизнь управляет мной. В таком окружении, добиваясь согласия и подтверждения, скорее всего, вы не получите поддержку своей настойчивости. Потому что ваше желание, оно разное. Оно может быть очень сильно непонятно другим людям. И даже самым близким, которые живут рядом с вами, оно может быть не сильно понятно, потому что мы индивидуальны. Добиваясь, пытаясь получить поддержку и добиваясь согласия с этими людьми, вы можете наткнуться на то, что эти люди, скорее всего, найдут с вами согласие в том, чтобы не делать что-то, нежели чем делать. Очень простой пример. Даже, например, с э, группой. Если у человека у кого-то получилось, то все остальные дают подтверждение. Но при этом не каждый из них сразу принимает это на себя и говорит, «О, классно! Если у него получилось, я тоже могу». Не все. Но если у кого-то одного не получилось, но ну это механика группы, всегда толпа работает таким образом, мгновенно же возникает реакция, что у всех не получилось, что-то не получается, и начинаются какие-то волнения, которые надо по отдельности улаживать. Все революции, все неадекватные действия больших групп, стран, они были построены именно таким образом. Группе легче поддержать и согласиться с чем-то плохим, потому что она очень боится чего-то нового. Но, то есть, путь, получается, что, о чем я хочу а, донести, что путь к достижению вашей цели – это ваш личный, индивидуальный путь, в котором вы должны добиться согласия только с самим собой, исключительно, и проявлять настойчивость. И следующий очень интересный момент. Есть очень большая ловушка а, в отношении того, а, что… Я хотела рассказать об этом в следующем видео.